всех приветствую друзья в этом видеоролике мы расскажем вам о том как пополнить баланс в личном кабинете многие путаются многие не понимают как это сделать чтобы пополнить личный кабинет вам нужно зайти в раздел мой банк и здесь нажать на кнопку пополнить но перед этим вам нужно будет пополнить свой кошелек фрикассы вам нужно будет зайти на сайт fkwallet.com регистрация там простая уверен что разберетесь Подтверждаете почту и заходите в свой кошелек. Далее вы видите перед собой вот такую картину. Здесь нажимаете «Пополнение и вывод». Далее выбираете валюту. Соответственно, мы выбираем рубли. Нажимаете «Пополнить». Далее здесь выбираете платежную систему. Можно пополнить Kiwi, можно пополнить юмани money Visa, MasterCard либо чисто Mastercard, Мир, Интернет Банк, СББ, Сбербанк, Steam, Perfect Money и даже можно пополнить криптовалютой, Биткоин, Литкоин, Эфириум, ну самые распространенные криптовалюты и где всего меньше комиссии это USDT на трк 20 либо просто Трон. Далее, например, самые платежные системы популярные это у нас идет Мир и СПП. Ну, давайте выберем например Мир, карта Мир. Кому, в общем, как удобно. Если вы, например, из какой-то другой страны, то вам проще будет пополнить криптовалютой, либо через Perfect Money. Итак, вы выбрали, например, рубль, мир, карту. Например, вы пополняете 1000 рублей, для примера. Нажимаете «Продолжить». Операция успешно выполнена. Нас перебрасывает на функцию пополнения. Здесь нажимаете «Оплатить». Ну и тут дальше, как по стандарту, вы здесь заполняете номера карты, срок ее действия и CVV-код. И нажимаете «Платить». Дальше там подтверждаете через банк и, соответственно, пополняете таким образом на fk Далее, как деньги придут, деньги будут отображаться у вас вот здесь, вверху. Соответственно, увидите свой баланс. Далее, вам нужно перейти, получается, в свой личный кабинет «Квазар». Здесь эту страницу пока не закрываем. Далее мы заходим в квазар. Заходим в раздел «Мой банк», «Пополнить». Вводите сумму, не знаю, там, например, 100 рублей, да? Ну, это вам для примера 100 рублей. Нажимаем «Оплатить». Выбираем, соответственно, «ФК Валит рубль», потому что у нас деньги уже именно на кошельке «ФК валета». Выбираем «ФК Валит рубль». Вводите свой e-mail, который вы указывали... При регистрации на валит. Не на проект, а именно на валит. Нажимаете оплатить. Еще раз нажимаете оплатить. Я подтверждаю оплату на сумму 100 рублей. Подтвердить. Все, деньги на баланс зачислены. Естественно, эти деньги вы можете уже использовать либо там на покупку клонов, на покупку матриц и так далее. Вот примерно как это работает, друзья. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот видеоролик был вам полезен. Смотрите другие видеоролики по проекту Квазар. Всем удачи!